Друзья, всем привет! С вами канал Fishing KMK. Сегодня мы находимся на водоеме под названием Листвиги, Кемерская область, Новокузнецкий район. На улице минус 30. Приехал половить окуня. Сейчас легкий завтрак. И пойду на водоем. На улице минус 30 уже, как я сказал. Для согревания ног взял специальные стельки самогреющие, одноразовые. Сейчас как раз их протестим, но уже вот буквально минут 10 не хожу. Ноги прямо чувствуются, что греются. Мы посмотрим, надолго, надолго ли их хватит. Такие вот дела. Вот такой, друзья, водоемчик. В принципе, он не сильно и маленький. Там палатках сидят вдалеки. Лед здесь большой. У нас ногохот здесь проехал. Поэтому следую пойду, чтобы по сугробам не ходить. Буду ловить на безмотыльные мормышки. Гвозди кубик черновники купил. Гвозди шарик у меня есть. Ну и, конечно, на такий случай мотыля взял. Чтобы уж наверняка половить. Вот здесь есть. Есть и хороший окушок. Я иду. Да, солнце светит в камеру. Возможно, ничего не будет видно. Но посмотрим. Такие вот дела. Вот, друзья, пошло метров 300-400 от машины. Ноги горят. Видать, при ходьбе стельки еще более интенсивно выдают тепло. И прям вообще уже, как даже Неприятно становится. Мы сейчас думаю уже определюсь с местом. Сяду, когда буду рыбачить, уже попрохладнее будет и покомфортнее. Ну а так, Сергей. Дорогие друзья, вот первая рыбка с первой же лунки. Вот такой вот красивенький окушочек. Взял на мотыля и вот на такую золотистую мормышку. Вот Ну а друзья, из первой лунки выловили 7 окуней, поклевки прекратились уже на протяжении 15 минут, окунь даже не подходит, ни тычков, ничего. Сейчас перейдем на вторую лунку, такой вот улов у нас получился с первой лунки. Вот они приятно ловить, на улице минус наверное 25, потеплело солнышко погрева подогревает ветра нету отличная погода ловим дальше рыбу пришел на вторую ломку уже поймал двух окуней окунь рассредоточен по одну небольшими стаями здесь видать не сильно он такие активный, на мотелях конечно называется но не так активно как хотелось бы вот Бр... поклевочка и на крючке уже сидит акушочек вот такой красавец подошел на мотеле в принципе это у меня такой выезд Чисто испытать стельки. Стельки, кстати, очень хорошо греют. Сейчас уже ноги совсем не горят. Я там чувствую себя очень комфортно, тепло ногам. Вообще даже и не чувствую, что на улице минус 25. Как руки подмерзает и все. Ехал 30 километров от дома сюда. Приехал в 11 часов. И вот уже за час десяток какой не поймал. Ок, еще один. Вот, все-таки на мотылян отзывается очень даже прилично. Такой стандартик. Вторая лунка принесла опять нам окуней, и больше поклевки прекратилось. Решил еще отбурить пару лунок в этом районе, посмотрим, что получится. Ну, вот, друзья, очередной окунь. Засыпался на кругу, да. такой красавчик. Все стандартики. А, сейчас минут вот еще 20 посижу, по порыбачу, да поеду уже домой. Сегодня такая лайтовая у меня рыбалочка. На несколько часов недалеко от дома. По поводу безнасадочных мормышек испытала их на гвоздикубри кубик. Один окунь попался и всего, Только насаживаешь мотыля, сразу потихонечку начинает клевать. Не знаю, может я, конечно, что неправильно делаю в проводке. Но как-то с мотылем надежней. И охота половить. Вот она поклевочка была. Вот, сейчас вам окунь в прямом эфире. Оп. Вот такой вот красавчик. Ну вот, друзья, закончилась моя рыбалка. Поймал порядка 24 окуней за 3 часа. Рыбачил на одном пятаке, по периметру примерно 10 метров, отбурил 6 ломок. Вот такой вот результат получился. Окунь брал исключительно на мотыля. Пробовал без мотыльные мормышки. Вот одного вытащил на гвоздикубик. А так все на мотыля. Вот такой вот результат. Все, будем прощаться. Всем не хватаем Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Все, пока-пока. Побольше рыбачки. А, кстати... Постелькам. Вот я отрыбачил уже три часа обратно иду машине Ноги опять загорелись Так же как и при в начале рыбалки Когда я шел от машины к лункам И все это время, пока я сидел Чувствовал себя очень комфортно Тепло Классные стельки Повторюсь, стоят они всего лишь 50 рублей Продаются Не знаю, именно эти стельки У нас на Кунецке в одном только магазине, и то их мы уже все разобрали, рыбаки. В принципе, аналоги можно найти. Фотографии оставлю, ставлю даже видео его, посмотрите, специально не выкидывал. Вот такие вот дела. Все, пока-пока.